«Давление нормальное. Гилда шума. Гилдерма ее смерть». Так, да. дошло, дурма, и а ну, а я за ну, да, А что? А А А А А Чткий артезиан и пелез било, Ну, Ага. Ага. Ага. Нормально. И чё, Ну, я...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 A ja chciałam powiedzieć, jak w formie Спасибо. ярус? дела? Какие это. что это Я жалко разierte, я сказал, что если вы находится в заводе, то есть 15.000, могут laughter, эти заболевые можете записаться. Когда другие ученики царствуют, они покупали в стар televisолюбину. Так, вот за специальную нашу колосовую Thank you. то что Так, за меня. мы пошла миссия? Потому что он мог, если мне дерево станет, шмит азелью, чтобы кашки были в хайпе. Азелья, где-то с 80-х, кашки были в блюз. Сопутаться из-за чего нашло. Там как-то такое испортное, что так делать. Да, А деревья азелью. Бонечный азелью, азелью, азелью, вот как азелью, азелью. Гашики люди заполняют, ну. Заполняют, да. не понятно. Чистка бинет сюжтов. Бинет я соцкаса, аборд вот, принимать новое. Mm -hmm. Электрофореза mm. да. mm. новая чая. Ну, подворный обходу на выявленную беременность новая, а мы перед принимать сюжты. Регулярно отец в В где-то неделю где-то около 70. Слыши. Курно и стационарные объемы готовы. В детской операции. В основном я в детской Они были это плавность, которую я отсунул. Чарус. Чарус. Стоит на 9. Так, тяжелый Тяжелый Тытаник. Титаник. полностью чьи нарвухалкоду. Варс. Газельян. Без А у меня какие? У меня какие разборщики? У меня сегодня у меня сегодня у Потому что там мат, долг, еще я буду. Говорю, говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори, говори, истратье всякие регистрационные что то и те анра и каждый как да возможные и по конечным результатам оплату вот она стригла хард вещи No, no, no, no, да, будет коллектив этих да, Давление нормально. нормальное ладно да, Будет. Да, безумно. Будет. А мы должны к ней. Да, да, да. Ходить с ней, мы можем вот это делать. Да. Это не надо, не нужно. Нет, не надо. Нет, не надо. Печет храном? Печет храном. Понятно, печет захис. О, а где печет хран? Печет захис. И машинах он не сел, наверное. Снимать он Ты где записывался? У это давно ловок. Сайя, вы